Сегодня на канале Рыбалка с Фениксом открывается наша новая рубрика специально для девочек. Мой муж рыбак и что с этим делать? Итак, наш мужчина увлекся рыбалкой. Как же быть нам? Во-первых, рыбалка всегда начинается с того, что мужчина начинает покупать кучу всяких непонятных снастей, всяких непонятных железяк, фиговин и прочих ерундовин, которые стоят как порядочная стиральная машинка. Но если он при этом еще и приходит домой без рыбы, исчезая на несколько дней, это вообще не вариант. Рыбаки, как известно, делятся на две категории. Одни действительно готовятся профессионально, ловят рыбу и чаще всего приходят все-таки домой с уловом, который мы благополучно чистим, варим, жарим, парим, коптим, солим, сушим и так далее. В общем, делаем кучу всякой вкуснятины чтобы не было все в дом Уже экономия на рыб. Другая категория рыбаков, это те, которые пофиг где нажраться, как свинья, можно и на рыбалке. Отличный предлог для жены, мы с мужиками на рыбалку. Таким, на мой взгляд, проще посреди огорода поставить бассейн, поставить рядом столик с бутылками водки, дать им в руки удочки, а одинаково наловят, что на речке, что в вашем бассейне. То есть это любители некультурного отдыха, я бы так сказала. Но если наш мужчина увлекся рыбалкой по-настоящему, а не просто как повод нажраться с друзьями, сегодня мы попробуем как бы вникнуть в их психологию, понять их изнутри. Прежде всего, давайте определимся, какую рыбу у нас наш мужчина приносит с собой. Если это у нас щука, окунь и другая хищная рыба, берш, ну, все зубастое, клыкастое и прочее, такое крайне хищное, значит, муж наш спиннингист. Что такое спиннинг? Вот сейчас я вам покажу, что такое, собственно говоря, спиннинг. спиннинг это ну вот, один из видов спиннинга это небольшая такая вот коротенькая удочка обычно с мощной катушкой такая вот штука на конце крепится вот такой вот видно вам прочный такой поводок вот он здесь вот с вертлюжками у нас специальными мужчины это знают Девочкам объясняю, вот такие вот всякие вертлюжки, карабинчики. Вот. Это для того, чтобы рыба хищная, когда она вот так вот хватает, она не перекусила тоненькую леску. Дальше вот у нас идет обычная леска. Это вот у нас устройство спиннинга. Моделей может быть множество, с разными ручками, с разными э, жесткостями, с разной длиной, шириной, высотой и прочим. Теперь попробуем разобраться, что же наши спиннингисты постоянно обрывают, зацепляют, покупают. Такие вот у нас есть здесь ящики. Вот эти вот вещи, то, что именуется... У рыбаков у наших силикон это вот на щуку на окуня, вот он бывает разный, бывает вот в виде лягушек бывает в виде червячков в виде вот таких вот рыбок вот таких вот рыбок разных то есть он бывает совершенно разнообразно такие вот что есть лягушки это вот наши мальчики на щуку ходят вот с таким красотой. Бывает и сама зацепляют. Они вот одеваются на специальный крючок, называется обсетный крючок. Такой вот специальный гнутый крючок. Рыба вот когда у нас его захватывает, он вот так вот, смотрите, оп, проминается, и крючок у нас выходит. И рыба вот так вот у нас засекается попадается на крючок. Здесь вот одеваются всякие головки, грузики, либо, не одевают, либо вот такая вот есть, называется джиг-головка, это когда вот этот грузик, он вместе с крючком соединен в единое целое. Вот она, если покрупнее показать, вот большая джиг-головка, вот такой вот крючок. Старенький, страшненький мама, ну, такой есть. Мама. Дальше. На что еще у нас ловят? Это, естественно, всякого рода блесенки. Вот такие вот штуки у нас. Любые металлические штучки, похожие на рыбки, ой, на ложки. Ой, да, жаба. Ребенок подсказывает, на жабу ловит. Вот такие вот, вот эти вот все блестюшки с крючками о, на концах. Мама, это у нас называется блесны. Вот тоже здесь вот тоже у нас такая блесна. Еще, еще. еще есть вертушки. Вот кого море о, всяких разных. Вот это о, вот о, у нас о. самая такая продвинутая вертушка дам, на все дам, случаи дам, жизни. Дам, Они дам. видите как и блесна дам, дам. и силикон. И вот когда она тянется, о, она вот так вот вертится. Смотрите, да, блям-блям. Вот. Видите, она как вертится, Когда вот он тянет наш мужчина, рыбку, она вертится. Вот у меня два вида. Вот таких вот продвинутых. Секунду. Цеплю. Вот. Вот она вот имеет свойство вот так вот вращаться. Что? Это вот называются вертушки или колебалки. Кто их как называет. Видов этого счастья вся смотрите у меня вот есть вот еще одна коробочка в ней конкретно вертушки вот такие вот мохнатые такие вот с разными глазками в общем сколько бы не было вертушек нашему мужчине всегда их будет мало какие бы они не были вот они у меня. самые самые самые разнообразные разноцветные цветными, с черными, с блестящими, с разными-разными. даже с таким вот, есть как пропеллером. Вот. Еще есть вот такие вот штучки. Это штучки для глубокого заброса. Сейчас секунду я их распутаю, вам покажу. У меня зацепились. Называются вот такие штучки Касмастеры. Такие вот похожие на чем-то на блесны. такие вот толстенькие, объемные, да. Что мы? Да, рыбка там. Вот такие есть, есть вот такие. Прям написано, видите, по-английски, каст вот. мастер. Они бывают вот с хвостиком, без хвостика, но все они вот такие вот толстенькие, по граммам они тоже бывают разные по весу. То есть они для дальнего заброса, когда мужчина у нас сильно-сильно бросает далеко спиннинг, вот. ему такие вот космассеры Дальше для неглубокой ловли, для ловли по мелководью, по поверхности, вот такие вот есть всякие разные поперы. Воблеры, попперы, вот они внутри обычно погремушка какая-то. Здесь вот они бывают с веслом Ох. вот таким спереди. Бывают вот такие вот с открытым ртом. Ты... Либалки, но а они не, ведь, не, не, не. тоже звенят внутри Вот с крючками. Обычно по два крючка на них. Такие вот еще. Маленькие шу, вот у шу. меня. Для щуки. для щуки да это вот у нас судак щука а, жерех а, а, а, и прочее прочее а, а, прочее а, а. есть еще отдельно вот такие вот смотрите вот грузочные, грузики головки вот на них даже указан вес вот на этой 30 грамм это на хорошую такую глубину на дальний дальний дальний заброс есть поменьше, послабее. Вот у меня 10-граммовочка тут с карабинчиком такая. Зайцы это чебурашки, такие вот головочки. То есть теперь мы уже, смотрите, мы можем понять, что вообще, о чем говорит, например, наш муж-спеннингист. Про колебалки, вертушки, лягушки, джиг-головки. Вот варианты насадок, смотрите, вот. Есть двойной крючок, двойник называется. Вот Мужчина у нас называют его двойник. вариант насадки на двойник силиконки. А этот, как мы уже знаем, это вот у нас опять же офсетный крючок. А, вот это джиг-головка. Джиг-головка это когда грузик вместе с крючком. А вот здесь у нас овсетный крючок, без грузика, смотрите. Вот так вот, видите, загушка насажена, еба. жаба насажена. Просто на крючок, видите, здесь у нас ничего с этого края нету. Ну вот, первый урок мы с вами провели на то, на тему того, как вообще понимать нашего мужа спиннингист. Дальше следующее занятие мы с вами рассмотрим, что делать, если наш муж, собственно говоря, поплавочник. То есть он приносит нам всяких карасиков, плотву, красноперку, возможно, окуней, хотя окуни бывают и у спиннингистов, но когда он приносит нам такую мирную рыбу, белую, так сказать, рыбу. До встречи в следующем выпуске будем изучать, что такое муж-поплавочник, как с этим быть и как его вообще понять, о чем он у нас говорит и что ему конкретно нужно. До скорой встречи!